Тема 674, фото на спиле дерева. О таком необычном товаре как фотография на спиле дерева, и меня поразила его фантастическая популярность. Девушка, придумавшая этот вид рукоделия, продавала по 300 штук в месяц, зарабатывая, грязными, примерно 7500 долларов в месяц, ЕЕ-магазин на ЕЦ. ЕЦПУНТА КОМ БАЖРА ШОП ФАМИЛЫ ФОТОФОН ЧЕЙРА Сегодня она зарабатывает, грязными, уже более 18 т.с. Доллар в месяц, потому что продает в месяц в среднем 720 спилов с фотографиями, а каждый готовый спил стоит 25 долларов. Чистый доход можно считать, смело деля эту сумму на 2-9 тысяч долларов в месяц. А если она имеет доступ к лесопилке, или владеет собственной, то сумма ее дохода может быть и выше. Кстати, раньше рукодельница переводила фото на дерево при помощи каких-то химических манипуляций, если не ошибаюсь. Но сейчас. Она уже создает их методом прямой печати по дереву, есть такие планшетные принтеры, которые позволяют это делать. В итоге получается необычный подарок, который хочется купить, хранить и показывать гостям. Поэтому его так активно покупают. Но не думайте, что покупают только у американской рукодельницы. Недавно я обнаружила российского рукодельника, который тоже делает фото на спилах дерева. Правда, делает он их дедовским способом, химическим переносом изображения на поверхность спила, на картинке ниже, Рабочее место российского рукодольника. Но это не мешает ему брать за свой товар те же 25 долларов, при том, что его спилы в диаметре в двух раза меньше тех, которые предлагает американка. И у него тоже покупают. Купили уже 105 спилов, смотрите сами. Статистику продаж его магазина ЕЦ.ком баррерашоп баррера фамилы пхатао от пунта. Другими словами, у россиян покупают практически так же, как у американцев. И если бы наш рукодельник вышел со своим революционным товаром раньше американки, его ждал бы такой же ошеломительный успех. Значит, задача человека, который хочет зарабатывать 5-9 доллар в месяц на ЕЦ, Придумать аналогичный революционный товар, от которого потребители ахнут и начнут заказывать по несколько сотен штук в месяц. Чтобы придумать такой товар, нужно сначала понять, в чем причина высокого спроса на фотографии, напечатанные на спиле дерева. В чем секрет их популярности? Во-первых, это индивидуальный подарок, личная фотография. Во-вторых, фото напечатано на природном материале, не просто на бумаге или деревянной доске, а на спиле дерева, который ближе к природе, чем просто деревянная доска или бумага. В-третьих, это необычная встреча современной технологии печати из 100- или 200-летнего дерева. Это как в костюме космонавта вернуться в прошлое, на 100- или 200 лет назад. Фантастично! Как фотография УЗИ еще нерожденного ребенка? Или как впечатанное в янтарь тело насекомого, жившего 30 миллионов лет назад? Как придумать подобный фантастичный товар? Нужно соединить несоединимое и приурочить его к какому-нибудь человеческому событию. Свадьбе, дню рождения, новому году и товарищ поселок. То есть это должен быть индивидуальный подарок, созданные необычным способом на природном материале. Легко. Нет, скорее всего, трудно. Но возможно, так что не отчаивайтесь. Лучше всего это получится у креативных людей, с неограниченными возможностями мышления. Причем, им напрягаться не надо. Они не придумывают свои изобретения, они их просто видят. Когда кто-нибудь из наших рукодельников придумает, вернее, Увидят и воплотит в жизнь подобный товар, я обязательно об этом расскажу.